Всем привет! Смотрите как восстановить данные с программного GVenum RAID 5 массива операционной системы FreeBSD. Я покажу как установить последнюю версию FreeBSD с графической оболочкой GNOME, а еще как создать и настроить программный RAID 5 из трех дисков. GVenum это управляющая программа диспетчера логических томов, реализация менеджера томов VINUM в Geom. Он прошел множество изменений с момента первоначального импорта еще у пятой версии FreeBSD, однако с начала 20 -го года Gevinum устарел, в настоящее время он считается в основном необслуживаемым и уступает ZFS для большинства целей, но все же используется некоторыми пользователями при организации системы хранения данных. Для начала давайте рассмотрим как установить FreeBSD. Как и для установки любой операционной системы сначала нужно скачать установочный образ. На официальном сайте есть несколько версий архитектуры 64 и 32 битная. Скачиваем версию в зависимости от количества оперативной памяти. На данный момент доступна 13 версия FreeBSD. Создаем загрузочный накопитель с помощью специальной утилиты к примеру Rufus или Etcher. Подключаем накопитель ПК, на который будем устанавливать систему и загружаемся с флешки. В начале загрузки жмем Enter для выбора первого пункта установки. Далее вы увидите окно установщика, выбираем Install и жмем Enter. На следующем шаге можно выбрать раскладку клавиатуры. Мне достаточно той, что стоит по умолчанию select, указываем имя сервера. В окне выбора компонентов для стандартной серверной сборки достаточно этих двух компонентов. Для выбора жмем пробел и ОК для продолжения. Затем идет разметка диска. Я выбираю автоматическую UFS, ОК. У меня для системы выделен отдельный диск. Выбираю Entire Disk. Если вам нужно создать отдельный раздел, нажмите Partition. Выбираем из списка таблицу разделов, проверяем разметку диска и жмем Finish и соглашаемся перезаписать диск. При этом все данные с него будут удалены. Далее установка системы проходит без участия пользователя. Ждем ее завершения. Вводим пароль суперпользователя root и еще раз для подтверждения. Настройка в настройках сети выберите нужный адаптер. OK. Теперь нужно указать параметры сети: IP версии 4, yes, использовать DHCP, yes, IP версии 6 нет. Выбираем регион, страну, настраиваем дату и время. Далее нужно выбрать службы, которые будут запускаться при загрузке sshd NTPD PowerD. Выбираем параметры безопасности Третий, 4, седьмой и 8 пункт. Для добавления нового пользователя на этом этапе жмем Yes. После перезагрузки и запуска FreeBSD вы видите командную строку. Так как в командной строке работать не совсем удобно, я покажу еще как установить графическую оболочку GNOME. GNOME это бесплатная среда рабочего стола с открытым исходным кодом для Unix подобных операционных систем. Для работы графической оболочки нужно установить XORG. XORG это сервер оконной системы XWindows Server, который позволяет пользователю организовать для себя графическую рабочую среду. Чтобы установить XORG, введите такую команду pkg Install Xorg. И есть yes для подтверждения, после чего начнется установка. После установки XORG можно приступать к установке GNOME. Вводим следующую команду pkg install gnome. Затем есть для подтверждения. После установки компонентов графический интерфейс не загрузится автоматически. Чтобы при запуске системы он загружался автоматически нужно внести некоторые настройки. Вводим в консоли такую команду. В результате откроется конфигурационный файл в котором нужно добавить строку с таким содержанием. После жмем Escape, в появившемся окне выбираем Live Editor и жмем Enter. Затем выбираем пункт Save Changes еще раз жмем Enter. И для перезагрузки пишем Reboot. После перезагрузки вы видите не консоль, а графический интерфейс. Вводим логин и пароль, которые ранее указали. После ввода пароля загрузится рабочий стол Gnome. На этом установка FreeBSD и графической оболочки Gnome завершена. Итак, система установлена. Для удобства управления у нас есть графический интерфейс. Теперь разберем, как собрать программный RAID-массив 5 уровня из трех накопителей, которые подключены к ПК для организации хранилища важных файлов. Для начала нам нужно определить имена подключенных дисков и определить те из которых будет построен RAID. Вводим команду. В результате система выдает следующее. CD0 это наш привод, DA0 диск с системой, DA3, DA2 и DA1 это диски из которых мы будем собирать RAID 5, в системе они находятся в папке dev.da. Если вы сомневаетесь, можно посмотреть размеры диска. Для этого вводим такую команду. В результате система выведет следующую информацию. В дальнейшем нам потребуется такая информация, а именно размер накопителя. Для наглядности я выделил ее на экране. Теперь нужно создать директорию, в которой будем монтировать наш рейд. Назовем ее к примеру сервер. Затем нужно создать конфигурационный файл нашего рейда. Вводим команду и заполняем его, где нужно указать имена дисков, конфигурацию RAID и размеры накопителей. Drive RAID 5.1 – псевдоним физического диска. DevDA1 – сам диск в системе. Volume RAID 5 – это название виртуального диска. Который и будет образовать наш RAID 5. Plex это набор, который предоставляет полное адресное пространство. Поскольку мы организуем RAID 5, мы вводим Org RAID 5, а размер страйпа будет 256 килобайт. SD это поддиски. Мы используем три диска размером 30 гигабайт, Но размер указываем следующий: та цифра, которую я выделил ранее. Жмем Escape и сохраняем изменения файла. Теперь можно создать сам массив RAID 5. В результате будет создано устройство RAID 5. Далее нам необходимо создать на нем файловую систему. Вводим такую команду. А затем нужно сделать, чтобы модуль VINUM загружался автоматически, выполнив такую команду. Также нам надо смонтировать наш массив. За точку монтирования берем папку сервер которую создали в начале. И после перезагружаем компьютер. Reboot. Вот и все. RAID 5 собран. Проверяем работу командой DivinumL. Видим три наших накопителя. И новый том соответствующим объемом. RAID 5 довольно надежное решение в плане сохранности важных данных, но как и любое другое хранилище не идеально и в результате различных факторов может произойти нарушение его работы и потеря информации. Если ваш сервер не работает, вышел из строя один или несколько дисков массива, в результате вы потеряли доступ к критически важной информации, воспользуйтесь специальной программой для восстановления данных – Hetman RAID Recovery. Утилита поддерживает большинство популярных файловых систем и типов RAID. На литу вычитаете всю необходимую информацию и соберете разрушенный RAID в автоматическом режиме. Вам нужно лишь запустить анализ и дождаться окончания процесса, сохранить нужные файлы. Извлеките диски с из сервера, на котором был создан RAID, и подключите к компьютеру с операционной системой Windows. Если материнская плата не позволяет подключить все диски, воспользуйтесь специальными переходниками и расширителями. Как видите программа без труда собрала RAID и отображает всю найденную о нем информацию. Это наш RAID 5 с файловой системой UFS. Жмем по диску правой кнопкой мыши и выбираем открыть. Указываем тип анализа. Быстрое сканирование, оперативно просканировать диск и отобразить всю найденную информацию. Если в результате нужных данных найти не удалось, запустите полный анализ. Вернитесь к начальной странице менеджера дисков, кликните по накопителю правой кнопкой мыши и выберите Проанализировать заново. Выберите Полный анализ, файловую систему. Далее. В особо сложных ситуациях рекомендуется выполнить поиск по сигнатурам. Установил отметку напротив глубокого анализа. В результате программа отобразит файлы и папки, которые остались на дисках. Найдите нужные файлы. Отметьте их и нажмите «Восстановить». Укажите место, куда их сохранить. Прежде чем приступать к сохранению, нужно позаботиться о наличии дисков пространства равному сохраняемой информации. Указав каталог, жмем «Восстановить». По завершению все файлы будут лежать в указанной папке.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 Если параметры указаны верно вы видите дерево каталогов, если его нет параметры указаны неверно или недостаточно чтобы определить рейд. Возможно нужно указать смещение по которому находится начало диска. Определить его можно с помощью Hext редактора. Указав все параметры жмем добавить. После массив появится в менеджере дисков. Анализируем его